Всем приветик. Так, смотрим. Тема, смысл карточек выбираем, смотрим. Верховная жрица. Женщина очень умная. Также вы понимаете других людей. Быстро можете чему-либо обучиться и также научить других людей. Вы видите не только духовный мир других людей, но и животных и нашу планету Земли и наши галактики. Вы можете общаться абсолютно со всеми и также понимать абсолютно всех. У вас есть гармония с самой собой. Вы понимаете. Вы все правильно делаете, правильно говорите, правильно поступаете, правильно живете. Также вы можете понимать не только баланс нашего мира, нашей Вселенной, но и свой баланс внутреннего мира. Вы понимаете очень хорошо себя. Интуиция у вас очень хорошая. Вы слышите свою интуицию, вы понимаете свою интуицию, понимаете, понимаете саму себя. Вы являетесь настолько не просто умной, а мудрой, что ваши мудрые слова помогают другим людям. Всем пока.